и торговли Российской Федерации, Федерального агентства связи под патронатом Торгово-Промышленной Палаты России. Публичное акционерное общество «Радиофизика» – одно из ведущих радиотехнических предприятий России, ведет свое начало от СКБ номер 38 завода имени Хруничева. Деятельность предприятия носит прикладной характер – результатом которой являются высокотехнологичные наукоемкие продукты и решения, реализуемые в крупных проектах по созданию новейшей радиоэлектронной аппаратуры как в интересах народного хозяйства, так и в целях укрепления обороноспособности страны. Приоритетным направлением деятельности предприятия является создание радиолокаторов с цифровым фар и афар дециметровым, сантиметровым и миллиметровым диапазонах волн, Разработка радиотехнических комплексов морского, воздушного и космического базирования. Разработка и создание систем цифровой фиксированной спутниковой связи в интересах управления воздушным движением России. На предприятии работают доктора и кандидаты технических и физико-математических наук. Действует аспирантура. В последние годы основные усилия разработчиков сосредоточены в области создания многоканальных цифровых активных фазированных антенных решеток АФАР и радиосистем на их основе в различных частотных диапазонах. Полученные результаты опираются на созданную технологию серийного производства многоканальных приемопередающих модулей PPM на основе бескорпусных монолитных интегральных схем MIS и собственных микросборок на их основе. Российская производственная компания Микролинк Связь с 2002 года разрабатывает и серийно производит телекоммуникационное оборудование широкого и специального назначения. Производственная компания Микролинк Связь, входящая в ГК Сиалтек, используя последние достижения телекоммунационной отрасли и учитывая требования вооруженных сил Российской Федерации, уделяет большое внимание разработке решений, которые реализуются в рамках объединенной автоматизированной цифровой системы связи ОАЦСС. Широкий спектр возможностей производимого оборудования, способность работы аппаратуры в сложных метеоусловиях условиях позволяет предложить различные сценарии по модернизации существующих и организации новых сетей связи вооруженных сил Российской Федерации. Многофункциональные коммутаторы L2L7 серии ML в 3300 и гигабитные коммутаторы серии ML IPSV5300 для создания гигабит-сетей в штабах и на пунктах управления вооруженных Сил Российской Федерации. Поддерживает функцию Ethernet CAM и механизм KINZ-Q, маркировка уровня GOS в гибком режиме, двойной стек IP4, IP6, туннели IP6 поверх IP4. Banning Power Electronics – Инженерно-техническая фирма с головной компанией Benning Electronic, являющаяся одним из лидеров в области разработки систем бесперебойного электропитания. Завод расположен на юге Московской области в промышленной зоне Домодедово-Северное. Диапазон выпускаемой продукции – это модульная система электропитания, импульсные и тиристорные выпрямители, система оперативного постоянного тока, источники бесперебойного электропитания, преобразователи постоянного напряжения, модульные и промышленные инверторы, системы местного и дистанционного контроля и управления, распределительные шкафы, зарядное устройство для тяговых батарей, система для тестирования аккумуляторных батарей и проведения контрольно-тренировочных циклов. Цифровые электроизмерительные приборы. Основные направления деятельности НПО ⁇ Фрактел ⁇ Это, первое, проектирование, создание и сопровождение комплексных систем защиты компьютерной информации. Второе, разработка и поставка средств защиты информации от несанкционированного доступа и средств криптографической защиты информации для корпоративных территориально распределенных автоматизированных систем. Третье. Создание и поддержка средств построения архитектуры, открытых ключей и управления доступом в территориально распределенных системах. Четвертое. Обеспечение технической поддержки и сопровождения поставляемых решений и продуктов. Пятое. Обучение и повышение квалификации администраторов безопасности и сетевых администраторов по общим и техническим вопросам обеспечения безопасности информации. Шестое. Комплексный аудиты информационной безопасности, расследование инцидентов. Седьмое. Тестирование программного обеспечения на предмет уязвимостей, в соответствии с заявленным функциям, проверку работоспособности. Наиболее значимыми проектами компании являются первое разработка и реализация современных межсетевых экранов с повышенным уровнем собственной защищенности и второе разработка средств создания частных виртуальных сетей на основе инкапсуляции и кодирования пакетов. Межсетевой экран SSP-T2 реализует функции контроля и разграничения доступа в компьютерных сетях, оставаясь при этом прозрачным для обрабатываемого трафика и любых тестовых воздействий. Это достигается за счет отсутствия физических и логических адресов на его фильтрующих интерфейсах. Межсетевой экран SSP-T4A1 Представляет собой программно-аппаратное средство, реализующее функцию фильтрации информационных потоков в соответствии с заданной политикой доступа, а также с использованием глубокого контроля виртуальных соединений. Цель использования ССПТ-4А1 – обеспечение защиты информации ограниченного доступа. ССПТ-4А1 обеспечивает нейтрализацию следующих угроз безопасности. первое, Несанкционированный доступ к информации, содержащейся в информационной системе. второе, Отказ в обслуживании информационной системы или ее отдельных компонентов. третье, Несанкционированная передача информации из информационной системы во внешней информационной и сети. четвертое, Несанкционированное воздействие на межсетевой экран, целью которого является нарушение его функционирования, преодоление или обход его функций безопасности. пятое. Несанкционированное получение сведений о сети информационной системы. Для того, чтобы фильтровать трафик на уровне там, процессов, на уровне пользователей, на, на каждое рабочее место устанавливается программа, которая контролирует процессы запущенные в системе, и управляет межсетевыми экранами. Экран не пускал. АО «Ижевский мотозавод Аксион Холдинг» – современное многопрофильное стратегическое приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса страны, обладающее передовыми технологиями, позволяющими создать высокотехнологичные изделия, отвечающие требованиям рыночной экономики. Предприятие осуществляет разработку, производство, поставку и дальнейшее обслуживание продукции по взаимодействию с ведущими научно-исследовательскими институтами и конструкторскими бюро страны. Основные направления деятельности ⁇ это производство различных видов приборной техники, автоматизированных комплексов и систем обмена данными, систем приема, передачи, хранения и обработки телеметрической информации, аппаратуры, специальной связи и радиотехнических систем, печатных плат 5 класса точности и выше. Автоматизированных систем контроля электропараметров печатных плат, кабелей, жгутов, релейно-коммутационных изделий, а также изделий на базе цифровых интегральных микросхем, медицинской техники, узлов и компонентов для автомобильной промышленности, изделий производственно-технического назначения, товаров народного потребления и энергосберегающего оборудования. Сегодня АО «Ижевский мотозавод Аксион Холдинг» продолжает успешно развивать различные направления высокотехнологичного наукоемкого производства продукции в интересах страны. Осуществляется выпуск изделий специальной техники для всех видов и род войск вооруженных Сил России, а также востребована и конкурентоспособна продукция гражданского назначения, медицинская бытовая техника, энергосберегающее оборудование, лифты, электронно прицелы и многое другое. от дефибриаторов до переносных, до, до лифтов, то есть наши предприятия уже из-за да, как лица, так Также мы изготавливаем наши предприятия корпорация, все изготавливает а, уже мясорубки, блендеры и так далее. То есть довольно уже такого бы узнаваемого бренда в настоящее время в России. В некоторых кругах, так. Вот Аксион участник реализации важнейших государственных космических программ Восток, Венера, Марс, Салют, Мир, Союз, Прогресс, ФОБОС, Союз Аполлон, Буран Энергия, МКС и других. За несколько десятилетий работы в интересах космоса предприятие охватило практически все звенья цепи технических средств, задействованных при выводе космического аппарата на орбиту. Портовую аппаратуру ракет-носителей, аппаратуру наземной инфраструктуры, телеметрическую аппаратуру, командно-измерительную систему и аппаратуру приема и обработки данных. Предприятие проектирует и производит печатные платы разных типов до седьмого класса точности – в том числе военная приемка Министерства обороны Российской Федерации.